приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донского, и сегодня я представляю новинка 12 каталога у нас выходит новая адаптивная матовая тональная основа серии The One Everlasting с SPF 10 будет целых 10 новых оттенков и сегодня мы с вами попробуем 9 одного у нас только нет нейтральный ванильный 42 125. Почему-то он к нам не доехал. Итак, тональная основа в стеклянном футляре приходит в красивой красной коробочке. Очень удобно, что тональная основа у нас идет с дозатором. И мы сейчас попробуем все оттенки. И я немножечко подробнее расскажу про тональную основу. На лице смотреть всегда приятнее. И, конечно, сделаем сводчи на руке начнем с самых светлых оттенков это холодный 42 42124 я буду делать небольшие полосочки на лице чтобы у меня поместились все оттенки не забываем открывать тон самый светлый оттенок я постараюсь его растушевать более тоненько чтобы было хорошо видно сам цвет Так, Пока он впитывается, мы запоминаем. Следующий оттенок 42,126, холодный фарфоровый. Помните, мы пропустили с вами холодный, а нейтральный ванильный. Рядышком наношу тон. Он дает легкую розовинку. Если первый оттенок, он прям светлый-светлый для белокожих. То здесь идет розовенький легкий оттенок а у меня краскожа немножко розоватая сегодня делала маску так. следующий оттенок естественный бежевый 42 127 вы можете посмотреть полный видео обзор с этим тоном у меня на канале уже вышел так. капельку я уже хожу несколько дней с этой тональной основой и я заметила что она действительно отлично матирует кожу она легкая невесомая не забивает поры что очень очень важно для меня потому что у меня выраженные поры в зоне в т-зоне хорошо вам видно смотрим бежевый кстати когда вы наносите тон сначала может показаться что он не подходит но дайте тону несколько минут полежать на коже и вы увидите что пора... он как бы подружится с кожей и он изменится и если изначально вам показалось что тон не подходит то через несколько минут вы скажете ох это прям мой цвет следующий оттенок 42128 слоновая кость мне кажется это самый популярный тон но для меня он точно будет темный я не буду экономить место и нанесу его вот на всю зону скулы хм, а кстати неплохо так пусть впитывается а мы переходим уже к более темным оттенкам, и у нас сейчас будет теплый бежевый 42 129 Я его нанесу на зону подбородка и как раз у нас останется 4 тона я их распределю с другой стороны лица уже легкий загар просится к этому тону следующий 42-130 теплый песочный начну его наносить в самом верху с левой стороны ох какой он насыщенный я заметила что в этом году много загорелых людей лето очень теплое располагало к отдыху на природе всем хотелось быть поближе к воде чтобы освежаться всем кроме меня я не загорала в этом году от слова вообще очень темный для меня тон. Так что учитывайте, что я очень светлокожая. Так, следующий оттенок 42-131. Теплый бронзовый. Жара. Идет жара. Оттенки становятся все сочнее и ярче. Ого! Он даже... Конечно, на загорелой коже он бы так не выглядел, как на моей светлой. Ну, чтобы вы имели представление, что этот тон не уходит. Как бы он такой даже немножко яркий просто. В рыжинку, мне кажется, он дает небольшую. Я как индеец с раскраской. Так, следующий оттенок: 42-132, теплая карамель. Так, осталось место только на лбу и мы попробуем здесь самый темный оттенок 42133 теплый шоколад у меня будет шоколадный лоб ого все у меня будет загорелый лоб перемазалась вся красивая итак посмотрим в сторону которая уже впиталась вы видите по порядку идут полосочки и верхние две, мне кажется они практически незаметны даже третья та которая сейчас пользуюсь тоже ее незаметно и уже начинает выделяться слоновая кость идут темнее еще темнее Здесь еще не впитались много нанесла немножко переборщила и самый темный сверху. Кстати, его цвет, мне кажется, наиболее такой спокойный идет тут вот красивый такой бронзовый оттенок. Если сравнивать с двумя предпоследними, то здесь наоборот даже как-то рыжинка такая выступает, то есть яркий цвет кожи. Я надеюсь, вам это видео полезное и не зря я вымызал на себя столько тональных кремов разных оттенков. Я вам всем желаю отличного выбора пусть ваш тон будет идеально лежать на вашей коже и только подчеркивать ваши достоинства и скрывать мелкие недостатки если видео полезное, ставьте лайк до новых встреч пока пока теплый шоколадный теплая карамель теплый бронзовый теплый песочный теплый бежевый слоновая кость естественный бежевый холодный фарфоровый, холодный алебастровый.